I'm looking outside my window I try to see where my luck goes I just don't know how it slips out There must be some kind of black Всем привет, меня зовут Вика и я всех вас хочу поздравить с началом весны, началом процветания, радости. Я очень надеюсь, что у вас в городе замечательная погода и этой весной вас ждет море всего крутого. Я не знаю, как так получилось, но за последние пару месяцев я как-то отошла от своего изначального стиля видео, это DIY, и я решила, что все-таки нужно к этому возвращаться, и я на самом деле безумно соскучилась именно по этим видео, я очень надеюсь, что вы ждали, и да, сегодня будет весенний декор своей комнаты, идеи нереально простые, очень крутые, красивые, яркие, весенние, я очень надеюсь, что тебе понравится это видео. Поэтому, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео и нажми, пожалуйста, на колокольчик, потому что ты просто можешь не знать, что я выпустила свое видео, а я собираюсь часто устраивать конкурсы и я не думаю, что ты хочешь особо пропустить много крутых конкурсов. И давайте скорее начинать. Ну а эта идея очень простая, для нее нам понадобится кофрированная бумага, бечевка, а также ножницы. Тут нужно просто следовать тому, что вы сейчас видите, Главное, чтобы когда ты делала разрезы, не до конца, наверху был сгиб, чтобы когда ты потом раскроешь это, все у тебя не посыпалось. А так все нереально просто, и эта штука такая яркая, такая крутая. Я обожаю эту идею. Ну а эта идея моя самая любимая, нам понадобится для этого ветка, бечевка, а также искусственные цветы, ножницы и все. Все нереально просто. Единственное, что я как дурочка бегала по двору, искала палку, это было очень странно, на меня соседки смотрели очень странно, как нам у но не Сначала мы кладем нашу ветку. И раскладываем цветочки в таком порядке, чтобы нам это нравилось. А затем просто отмеряем нужную длину и привязываем с одного конца к цветочку, а с другого конца к ветке. Это очень просто, делается буквально за 10-15 минут. Это смотрится так круто, так стильно. Ну и эта идея просто самая простая, которая только может быть. Для нее нам понадобится картон, бумага, цветная, распечатанная, крауд бумага, любая. Ножницы и клей. Итак, все, что нужно сделать, это вырезать вот такой вот треугольник с прямоугольником. Прямоугольник, чтобы стояла эта штука, подставка. Я не знаю, как это назвать, честно говоря. Но я очень надеюсь, что ты понял. Поняла? Да. В общем, я вырезаю нужную мне форму, потом приклеиваю к ней. Красную бумагу, цветную, бумагу, распечатанную. В общем, ты понял. Ла. Да. И все.